Тихоньку все стали понимать, что скалить зубы и чесать языком – это недостоинство, Что трепаться и быть дружелюбным – это не что-то из себя представлять. Что быть на позитивной волне – это не производить что-то полезное. Так почему до сих пор принято выращивать из ребенка экстраверта? Для чего? «У тебя так мало друзей, Димочка, ты такой несчастный». «Да с чего вы взяли, что он несчастный?» Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь – Выдуманные друзья никогда не оскорбляют, никогда не предают и никогда не обижают И не надо говорить, что реальные люди учат реальному общению Когда вы говорили, что у вашего ребенка мало друзей Вы совсем не имели в виду, что хотите ему банду подонков которые будет, надрачивая его, готовить ко взрослой жизни обмана, предательств и оскорблений Нет, вы просто хотели ему много друзей Потому что вы почему-то себе решили, что в толпе ему будет лучше А что, бля, если нет? Что если интроверт – это неплохо? Но ведь обществом еще и постоянно навязывается позитив. Для чего? Что в позитивном настрое такого победоносного? Понимаете, радоваться вонючей гакушки в руке может и умственно отсталый. В этом нет ничего хорошего. Зато есть масса людей, которые от грустных вещей и постоянного нытья испытывают глубочайшее моральное удовлетворение и получают массу удовольствия гораздо больше, чем от улыбки на всю харю. Вы что, правда думаете, что ваши друзья, вечные плакальщики и нытики, несчастны? И все-то у них не так, и проблемы-то у них ой-ой-ой, да они упиваются этим. Интроверт – это неплохо. Замкнутость – это неплохо, не лыбиться каждому лучику солнца, как дурак – это неплохо, а даже хорошо, если вашему ребенку это нравится. Герой 21 века – это человек, который не пиздит, а делает. Поэтому прежде чем помогать ребенку искать друзей, спросите его, нужна ли ему помощь. Быть может он счастлив, а помощь нужна вам.